Здравствуйте, меня зовут Алексеева Ирина Алексеевна. Я работаю в недвижимости, ну вплотную я работаю в недвижимости три года. Работала я сначала на основной работе два через два. Кассиром работала и в недвижимости. В недвижимость попала. Ну попала я, конечно, не случайно. Попала я целенаправленно, чтобы на пенсии не скучать, чтобы был заработок какой-то. Ну, тяжело было. раскачивалась долго. Ну, и основная работа мешала. Стабильный заработок хоть какой-то добыл. Ну и вот. И все-таки потом стала зарабатывать деньги. Стала зарабатывать деньги и встал вопрос, что я или буду заниматься дальше, продолжать кассиром работать или недвижимость пойду. Да и на работе стала мешать. Я Отвечала на звонки по недвижимости уже на работе, по конкретной. Ну и получается так, что я выбрала недвижимость, ушла в никуда. Мне говорили, ну куда же ты идешь в 50 лет? Я говорю, ну в 50 лет жизнь закончилась. Нет, не закончилась. Продолжается. Она только начинается. Ну ладно, не суть. Суть в том, что стала работать в недвижимости. Не знала ничего, не училась нигде. Были моими учителями YouTube, бесплатные курсы. YouTube, интернет, ну и все, и дальше, дальше. Стали получаться сделки, сделки шли регулярно. Все больше и больше сделок стало получаться. Ну и все, и я расслабилась. Расслабилась, и сделки прекратились. Прекратились. Ну я же не работала, думала, так просто они будут идти. Потом стала работать, но сделки стали срываться. И все, и я поняла, что мне надо что-то в жизни менять. Если я не изменю ничего, я просто... Буду сидеть на миле, я просто буду сидеть без денег. И тут появилась Дарья. В этой жизни ну, ничего не случайного нет. Появилась Дарья. Она приехала из Америки. Она такая, с такой энергией. Я сразу же оставила заявку. Заплатила две Но в марте я учиться не смогла. Потому что у меня по семейным обстоятельствам ну, не получилось в марте учиться. И у меня отложилась учеба на апрель. Конечно, я думала. Долго думала. Полтора месяца, получается, думала, вкладывать дальше деньги или нет. 40 тысяч – это немало. Но здесь у меня судьба сама подводила к этому. У меня сделки срывались, у меня сделки начинались. Покупатели находились, и тут же я не могла ничего найти продавцам встречную покупку Мне необходимо был. Все, все летело крахом, слезы, разочарование. Ну, я дальше, я все время, я все равно шла дальше. Я собираюсь работать в недвижимости. Я приняла решение идти на курсы. Я не пожалела об этом. Взрыв мозга был сразу же с первого дня. И дальше сносила голову напрочь. Все, что говорят ребята, все делать так, как говорят ребята, и действительно ты будешь получать миллион. Конечно, я еще далека от миллиона, но я буду получать этот миллион. Я буду делать так, как говорят ребята, шаг за шагом, этап за этапом я пойду к этому миллиону. Я буду его получать ежемесячно. Ну не знаю, может быть потом я успокоюсь когда-нибудь в лет 70. Может быть, а может быть и нет. Не хочу успокаиваться, хочу работать. Спасибо. Благодарность огромная, ребята. Все, что они делают, все, что они говорят, Дарья выкладывается на все сто процентов. Они молодцы. Они хотят риэлтора поставить на почетное место, чтобы он был наравне с врачом и учителем.